Спасибо за, за победу, поздравления. Что касается матча, в принципе, знали, уже как бы недавно играли с соперником, знали сильные и слабые стороны, какие будут у энергетика. В первом тайме получилось, что играли против ветра. Чуть больше, наверное, опасности было возле наших ворот. А мы практически, кроме, наверное, удара концевого, не создавали моменты. Ну, и зная, зная стиль энергетика, что будут прессинговать, будут э, нагнетать. Уже видно было, что к концу, наверное, первого тайма, ну немножко уже у нас на минуте, наверное, 30 начал получаться какие-то э, комбинации, которые мы просили у ребят, по крайней мере, мы уже контролировали мяч. Э, до этого нам было потяжелее, наверное. Ну, в перерыве с ребятами переговорили, что надо, будем играть теперь опять же по ветру, нужны дальние удары. В принципе, начало второго тайма это подтвердило, была хорошая, хорошая комбинация с разворотом и в обратной передаче, где, где забились дальнего удара. Ну И потом сыграла очень хорошо связка, быструю контратаку, которую организовал концевой вместе с э, Зороном. Ну, и, и в концовке Ваня, Ваня поставил три. Единственное, что уже энергетик, я понял, что терять нечего было, уже выпустили третьего нападающего, начали играть, в принципе, такой футбол, прямо туда доставлять мячи в штрафную. И получили ненужный штрафной, с которым энергетик, к сожалению, нам забил этот зл. Наверное, если так, коротко. Спасибо. Закончили чемпионат. Сезон ну, сезон еще не закончился, у нас еще кубковая игра, мы, то есть будем продолжать. Если чемпионат, то да, чемпионат уже э, кратко, если кратко сказать, то, наверное, не выполнит тех задач, которых перед нами ставили, если кратко. Все касается этих деталей, это надо посидеть, посмотреть, почему не получилось, э, из-за чего, там какие-то моменты, то есть, ну, это уже, наверное, анализ будет чуть попозже, более такой конкретный. Спасибо. По игре может быть.